Я нашел... Кобздец, просто! Ну нахер! Ну нахер! Вы задрали, просто, просто задрали. Так, а. почему их так много да в смысле не попасть ну как горох только патроны сыпятся а где ты ебти мать задрал ты там все нахер отплавал это отстрелял улетел, На пулеметчик жив. Пулеметчик жив и здоров. Как бы вот теперь все отлично. Нахер, я сейчас поеду, короче, как-нибудь, я не знаю. Пересяду здесь. Поеду вот здесь, короче, задрали меня. меня тогда здесь убил эти лодочники меня убили туда еще кто-то погоди а нет все, всех убил что ли Все, все лежат там лодочник сейчас приплывет надо короче вроде как меня, меня же лодочник по моему да убил тогда надо, короче валить надо валить и сейчас на тачке вот и погнал всем лежать, нахер Я готов? Сколько у вас здесь? Один <связывая> раз два один. Ну-ка еще. Так, а собака фу блеха вот это дичь, просто дичь. Нахер, нахер, нахер. Тут еще и взорваться можно. Отлично. Готово, куда теперь, шеф? Погоди а где машина? Вот она, к северу, запад да. от тебя. Да стоп, еще и сохранка. Да все. кто, зачем ты сохранился прямо вот здесь? Да не дождешься с охранки, то он сохраняется в жопе какой-то. Где 아, вообще сзади? 아. Да какой ты елки, блюху? Получи. Пору на флаг. Да давай убивают у меня! Какая это вообще просто трэшня! Так, ладно, я взорвал, да? Ай-ай-ай, ай-ай-ай! Автобус! Какой нахер автобус, машина? Поехали, поехали! ай -яй, яй яй яй яй яй куда я приехал? она Ай, Ла не взорвалась. Нет, мне не нравится. Фу, бляха, я, я, я, я что-то сподсел. Так, тихо, погоди, стреляют Нет, сюда куда-то ехать? Погоди, а где антенна? Вон антенна! Так. На лодку, на лодку! Плыви, гриби, гриби, гриби, гриби, гриби, гриби. Давай, давай отседова. Давай, гриби отседова. Вон туды мне надо, вон туды. И я так полагаю, нам надо... Так, я перескочу. Тут нам не пробраться будет, а так полагаю, нам надо через мост. Окей. Бляха, вот мне еще снайперка нужна. Снайперки у меня. Ну-ка, дай-ка я все-таки прави. Бляха! Вы мать ваша откуда? да ну нахер В смысле куда поплыл нихера у него там я думал он с пулеметом а он а он это того всего Просто жарень, просто жарень. А почему я с пулеметом? Куда ты спрыгнул? Смотри, смотри, подмога плывет. Так, окей. Последний. Опа, я видел тебя, я видел тебя, ты высунулся, я видел тебя. Я тебя видел. Как меня бесит-то! Почему их не видно-то? Где ты? Как он обижал меня-то? Так? так, лодка, окей. Мне нужно загасить, короче. Где-то здесь плавает ублюдок. О, бляха, далеко. Очень-очень далеко. Я хочу попробовать. Смотри, там вон Двен. Отлично. Отлично! Куда поплыл? Стоять на месте, дебил! Приплыл такой, видал, когда, когда я это посмотрел, он на каком расстоянии от меня был? И такой, на тебе уже здрасте. Все, поплыли. Я хочу посмотреть, короче, этот. С той стороны. С этой стороны. Есть проход какой-то или нет? Эх, еще лодка. Еще лодка. Я вам сейчас устрою тут. Леха не попасть, а? Гадя, они слезли с лодки и. Э. Они реально слезали с лодки, прикинь. Так, хорошо. Раз вы слезли. А, херушки, это другая лодка. <связать> да ладно, снайпер, мать его. Просто дичь. Стоит, сидит, то есть Он еще А кто? Вроде больше не видят Леха, жизни летят Просто жестко Нет, меня кто-то видит еще. Ай, видит, говорю, вот он. Бляха, хорошо не стрелял, а. Мне нужна аптечка срочно. Кто еще-то? Да ну нахер! Давайте, приятель. Да что ты такой живой? Да быстрее, быстрее, кто быстрее, быстрей! Кто быстрее перезарядил? Ух, такие? Мать их, Жесткие. Так, погоди. А, антенна вон там. Мне еще вот здесь можно пройти. Мне срочно нужна аптечка или. Этот, как его называют? Нет, нихера. Броня. Срочно мне нужно. Давай взглянуть здесь. Я просто взгляну, куда это меня приведет. Лихо, кто-то есть. Блин! Все, да? Откуда там где-то в воде, короче, шурлыхался, я слышал. Этот еще и с ракетницей был, нихера. так с какой стороны то? Ты с ракетницей, ты прикинь. Вупа жесть, а? кто-то такой стороны то наверное, здесь там то как там никак не если только сверху они идут я думаю здесь эй куку -ку. Я здесь. <смех> Оббаки. <смех> так, ладно. Я думаю, там он наверху, где точно сюда никто не пришел, бляха. где, короче, антенна. Там по-любому должна быть аптечка. Вы мне главное не сдохнуть. Вы мне главное не сдохнуть. Это что, пушка какая-то или что это? такая текстура. Аккуратно. Аккуратно. Он где-то шастает, короче, ты слышишь, да? Слышишь, наверное Так, аккуратно Аккуратно Да в смысле, в ты во что там воткнулся, то тень... Что за Что за блядство Невидимая стена, которую надо было перепрыгнуть, прикинь. Да! Да! Отлично. О, О да, люблю запах запала по утру. Где следующее? Так а куда еще-то подкрепление? В смысле? Ой, бляха. Какое нахер подкрепление-то еще? Где вон-то? Я что взрывал, нет? Я же оттуда приплыл. А, нет, я не оттуда приплыл. Какое нахер подкрепление, вы чё? Мне так здесь дичь творится. Так, полетели, полетели. Я смогу сразу туда прилететь. Нет, я не долечу. Нет, короче, это приземлиться вот здесь. А еще врежусь в скалу, еще давай. Ну-ка, давай здесь. Приземлись. Спокойно, только аккуратно, не в камень. Окей Так, так, так, так, так Ой божечки, а Ой божечки И божечки Так, погодя, а Че? Тише Ага Плывет, плывет. А, не плевать-то тебя. Плывешь, что там не плывешь. Я сейчас вот здесь вот поднимусь, короче. Аккуратненько. Вышка-то вот она. И все. В смысле? В смысле? Кто? Откуда? Блёха! Хера себе! Блёха! Снайперы, херайперы! Вот вышка, мне туда надо. через пещеру что какой-то вход или чё как мне туда попасть он там Непонятен мне принцип короче попадания туда жизни конечно просто огонь <связывая> <связывая> Просто... <связывая> Долго вести мне не это, не, не, не, не, не того. <связывая> ну, спробуем. Пробуем. -с. Почему ты не бегаешь? О. А, ну, спробуем. А, так. Попробуем пойти, короче, в обход. Я надеюсь, там есть какая-то еще дорога к этому лагерю. Я так полагаю, то что просто пробежать мы не сможем. Нам нужно зачистить... Да куда полетел-то? Э -э нужно зачистить, короче, лагерь. Вы, наверное, заметили то, что я в другой одежде э -э поменялся. Вот. Все потому, что, короче, я прошла сохранкой, я выходил из игры. И нужно было, ну, выкладывать же предыдущий ролик вот поэтому я выложил и записываю сейчас э, уже в другой день так здесь у нас корабль плавает ну, катер катер тоже мини корабль а да в смысле what the fuck какая дичь то какая просто дичь мать его какая мать его дичь Почему они все, короче, с этими базуками? Здесь плавают с базуками. Там, короче, где лагерь э, на вышке стоит с базукой, чувак. Как меня бесит, Таня. Это, по-моему, самая пока жесткая миссия из всех, которые была. Просто они жестят по полной. Надо убрать, короче, вот этих вот, вот этот катер с саной. Потому что он очень очень очень очень очень очень очень Он мешает. В смысле, полетел ли опять ракеты? Ну где ты? С какой стороны ты выплывешь, ублюдок? Или давайте вы на берег выйдете, и я вас сейчас приконю. Ага, он уже не, не выплывет. Все, отлично. Я водил, загасил. Танк. Еще один танк, окей. Здесь по-любому должен быть обходной путь. Опа. Вижу башку. Вижу башку. Ау, бляха. Смотри. Ага, еще двое. Минус один. минус второй. А, нет, еще живой. А теперь минус второй. Все, ништяк. Патрончики, патрончики, патронов мало. Фу. Пойдем, короче, обходя. Потому что, я так предполагаю, не зачистив этот.. В смысле, кто? Не зачистив этот, короче. Лагерь, мы не сможем. Ай-яй-яй, еще один, еще один, еще один, еще один. Где ты? Граната. А кто еще? А кто еще? А еще где кто? А та-та-та-та-та-та-та-та. А, слышки. минус. Вон там, вот на той вышке, походу Опа, смотри Так Одного загасил Вон того надо Леха, так далеко Почему нет, короче, задержки дыхания? Мать его Опа. Куку. <звы> -ку. Отлично. <звы> так, а на этой вышке пусто. <свы> <звы> <звы> Лежит такой просто. Так, где-то здесь еще есть. Э, у меня на радаре он... Отмечается. Я его здесь в не вижу. Надо вот аккуратно. Прям вот он передо мной. Он, наверное, опять тоже забаговался, наверное. Где-то. А вот он. Ой, что-то взорвал. Еще тачка стоит так ладно идем в обходняк я вот не понимаю пом... или я убил его уже? я уже я уже не понимаю я тут что-то всех убиваю, убивая не могу понять Кого и где я убиваю Кого убил, кого нет Пока тихо, спокойно Окей, в этих домах полюбасы то есть Готов Готов Еще бежит, еще бежит Готов Тихо-тихо, аккуратно Пока прорываемся Вот ботинки Фу, фу, вонючие, наверное, ботинки Фу Ботинки Трактора какие-то, журналы с тракторами Вообще молодцы Не, чтоб там какой-нибудь, знаешь мужской журнал лежал там с тракторами ну с тракторами в принципе тоже мужской журнал почему нет есть здесь то так патроны хорошо отлично вот этого мне не хватало вон туды мне надо так как минимум как минимум двое там есть Допустим угу. Ага Трое Шарится, про прочесывает местность Мне надо их, короче, сейчас Убрать Да умри ты уже Он Замочил не того, в кого целился, короче Так Давай, давай, давай, давай, быстрей Ну-ка, я его убил Я того, третьего, я не понимаю, убил я его или нет. Я вижу... Бля. Ага, херушки. Кто-то меня видит. Скорее всего, он меня и видит. Проверим. Ляха. Да, он меня и видел. Окей. Еще один домик. Отлично. Бронька. Аптечки. Но это пока у меня все полно. А здесь ничего нет. Из оружия и патронов ничего нет. Так надо перезарядить, наверное, все. На всякий случай. Отлично. Даже для снайперки есть патроны. Вот это хорошо. Вот это очень и очень хорошо. Так. Где там наши дядьки? Раз. Леха. Да встань ты. Да? Так есть задержка дыхания. Я нашел на пробел, короче, нажимается задержка дыхания. Шел так минус один, да? нет смотри живой <плёвый> а в смысле все отлично <плёвый> ах падла он бежит Говнюка? Какой говнюка? Лев завалил. Ну, погоди, его на карте нет, значит я его наверное завалил. Почему нет? А -а -а, почему нет сохранки, бляха? Аккуратно аккуратно я вот не знаю, я не помню я замочил ли этого так, сейчас поднимусь короче здесь так, этого замочили с базукой, которую я замочил или нет? Тихо, тихо, тихо, не падать, не падать. Действительно напряженная миссия. Просто напряженная. Меня напрягает то, что чувак с базукой может быть живой. Там никого.